Здравствуйте, меня зовут Асокина Анна, я старший менеджер интернет-проекта Здоров... интернет «Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных». У меня трое замечательных дочек, 7 лет, 6 лет и 9 месяцев. Муж военнослужащий и живем в Новгородской области, город Сальцы. Город совсем небольшой, всего 9 тысяч жителей. У меня высшее образование, инженер-технолог в сфере общественного питания. Работу в интернете я искала сама, вбивала в поисковик. Когда мне предложили интернет-проект корпорация ЗУС, я для, ну, ради интереса решила посмотреть видео. Потом три дня сомневалась, сравнивала, читала все в интернете, потому что уж больно у них все было так сказочно, все как так красиво рассказано. Но попробовав, я все-таки попробовал, попробовать все-таки я решила. Так как без рисков, без вложений, без продаж, ну и обучение бесплатное. Вот. И ни разу не пожалела На первом этапе было очень трудно, очень сложно было, было очень много информации Приходилось многому учиться Но я поняла, что здесь я смогу зарабатывать столько Сколько я сама захочу При этом быть всегда дома с семьей, с детьми и с мужем Поэтому присоединяйтесь к нам Мы вас всему научим Пока-пока